привет друзья рад приветствовать вас на канале капитан герман и так как мы на ямайке уже застоялись мы планируем сделать сейчас новый переход переход небольшой порядка 550 миль и двигаться мы будем на этот раз с ямайки в панаму поэтому пристегиваем ремни или что там нужно делать на лодке понятия не имею но короче мы собираемся и через несколько дней выходим погнали А пока начинаем плавно приводить лодку в порядок и заниматься тем, чтобы у нас ничего не поразлеталось и быть постепенно готовыми к отходу. Планирование маршрута. У меня есть такой Панама Крузинг-гайд, офигенная книжка. Э, вот этот Эрик, который ее написал, его папа лично продал ее мне. Вот где-то вот тут его лодочка стоит. Итак, дети, приобретаем подарки. Короче, идем мы вот сюда. Вот это у нас Атлантическая часть, вот видите колон, колон. это Панамский канал. А вот здесь вот чуть-чуть выше Колонна, буквально пару миль, будет находиться такое место, которое называется Линтон Бэй. Итак, 202, Линтон Бэй, открываем, смотрим. Вот у нас Исла Линтон, тут находится Марина, заходить мы будем вот так вот. Здесь проход, давайте посмотрим здесь ближе, они нам должны показать и так вот нет не вот не вот вот вот здесь вот марина вот сюда идет проход вот этот проход и вот собственно то место куда мы сейчас планируем идти то есть мы заходим вот исла гранде исла кабра я так думаю но почему то здесь нету лодок а вот то что нету лодок меня немножко напрягает я сейчас напишу управляющему мариной и спрошу его а как лучше к ним заходить. Вот я ему написал Need your advice. типа вот Два вопроса, как лучше заходить. Заходить между Исла Гранде и Исла или заходить через Линтон вокруг. И что же он мне написал? Брайан ну, мне написал, что East from Исла Гранде. Все отлично. Итак, как идти? У нас понимание есть. Маршрут мы сейчас... Забьем в чарплотере а, С Панамой я с этим же Брайаном списался. Он сказал, что зайти в Панаму можно с двумя неделями карантина. Потом можно выйти на берег. Будем смотреть. Может быть, можно будет как-то это вот, вот так вот распетлять. Короче, а, ну все. Начинаем тогда подготовку. И через несколько дней будем выходить. Нам только что позвонили из магазина и сказали, что нам привезли еду. Поэтому мы сейчас с Ашей грузимся. И едем на пирс к полиции. Они периодически приезжают и нам привозят прямо на лодку. Но сегодня у них что там с полицейским катером, как обычно, сломался, наверное. О, выглядит. Ну что, ты заберешь? Я поснимаю. Да. Давай, давай я Отлично, ну что, пиво приехало? Да, приехал пиво. Это выглядит, как будто мы готовимся прожить здесь еще один день Выглядит так Так, okay. нам вот водичку привезли Да, вот она наша водичка в канистрах Выглядит, как будто мы на грузовом тузике приехали. Да, да. Карго тузик. Карго тузик. Карго тузик. Так, ну и что? А, между прочим, оплачивать да. здесь можно кредитной карточкой? Да, очень удобно. Right, man. So Here we go. Ну что? А я иду домой. Да, yeah, Вылезет на глисер, или нет, как думаешь? Да выйдем, конечно. Но ему надо помочь. он вот, вот, сверху прижал. Как вы легко это делаете. Типа мина, да? Аккуратно. Ну пивом вам только все-таки не обделили себя, молодцы. Тут, тут, тут еды нет совсем. Очень жаркий климат. Важно Пиво. запастись всевозможными напитками. Из еды можно и протянуть. То есть выглядит как будто есть. А мы будем жидкости. их... Диночка. Mm -hmm. Расскажи, пожалуйста, как мы рассчитываем вообще продукты на переход? Вот у нас переход идет 550 миль. Вот как вообще считается у нас прием пищи и почему именно такие продукты? Ой. Ну, во-первых, мы идем из расчета 5 дней, плюс мы берем еще дня на 3, так, чтобы было с запасом. Ну, а консерв у нас, конечно, где-то месячная, в случае чего, если отовсюду подоставать. Ну, мы закупили мясо, несколько килограмм, чтобы его на... сварить и нарезать. Мы закупили курицу, несколько килограмм, чтобы тоже частично заготовить, свои, чтобы потом на бутербродике было легко и просто хлеба, яиц. Макарошки, консервы, все. Как То есть рабочим. у нас какой план? Мы сделаем на первый день ну, такую на заготовку. первые дни сделаем себе заготовки, так чтобы можно было просто доставать из холодильника, максимум разогревать и напрягаться на это все. Ну, норм. Короче, вот у нас уже продукты есть, маршрут есть, мы лотцию проложили. Сейчас проверим еще прогноз погоды. Вот у нас это сегодняшний день. Так, у нас идут тут вот. Так, один, второй, и вот здесь вот, вот, желтенькая. Желтенькая это четверг, потом вот с пятницы ползет, вот, вот сюда бы попасть хорошо было. Это у нас пятница, и вот так вот, чтобы мы уже здесь были. То есть надо в пятницу утром рано выйти, и потом вот на вот вот, на вот этом вот, пятнашечке, двадцаточке, дойти прямо сюда. То есть погодка хорошая, будет даже дуть немножко. В общем, нравится. В рамках подготовки нашему отходу мы решили постирать немножко шмот и далее через полчаса нам нужно подъехать будет на пирс в бутьярд он находится вот там вот где лодочки стоят и залить так как у нас сейчас я покажу сколько у нас топлива нужно будет залить просто до верха я думаю что мы приедем там с 5-6 канистрами и как раз вот все дольем Yes. Ну, вот у нас половинка. Ну, вот где-то от этого и будем отталкиваться. Мы готовы. Сейчас поедем и будем заливать дизелятину. заправочка здесь а будят пустой пустой mm -hmm, ну что заливаем топливо приехали уже с uh, заправки на лодку uh, мы заправили 7 канистр по 20 там 2 литра что-то такое а стоимость горючки получается 4,8 американских долларов за галлон то есть где-то 1,2-1,25 за литр что в принципе не супер дешево но ну и не фатально по сравнению особенно с французскими утром территориями там напоминаю доллар евро 39 ну, вот мы уже и готовы практически к отходу то есть у нас внутри мы тут привели порядок чтобы ничего не улетело, ничего не разлетелось вот так вот теперь а -а -а, тузик в рабочем положении закреплен поднимаем борт и будем отчаливать для того чтобы набрать воды в марине так поднимаем Итак, нам дали э, бумагу, по которой мы выходим из Ямайки. Мы единственное, кому выдали эту бумажку. Может быть, потому что мы им тут улыбаемся. Короче, такую бумажку никому не дают, потому что мы официально не были дизембарк на Ямайке. Но, тем не менее, наша жизнь сейчас станет значительно легче. Только по той простой причине, что с вот этой вот бумажкой мы теперь сможем зайти в Панаму, не изобретая никакого велосипеда. Я вам... Ну что, порядок, действий. порядок Итак, действий у нас сейчас да. очень простой Смотри. скидываешь ты ничего не делай скидывай просто эту веревку и мы поехали а, ж на переднюю? Переднюю. и переднюю давай давай можешь скидывать Ты приготовься скидывать Скидываемся. Поехали. Зад скидываем. Да, да. Ну что, погнали. Mm -hmm. Что такое? Mm -hmm. Ну что? Да дай ему газы, дай ему газы, поехали. Все, мы уже выходим. Там полторуху и все, и погнали Хорошо. прямо в Кингстон. Это Эсин из Самбы. Давно забытое ощущение. Там маяк. Вот это маяк, это является уже краем острова сейчас мы идем против ветра конкретно, просто под одним мейном угол к ветру 10 градусов дует, блин, просто достаточно сильно но посмотрите, какая черная туча за мной Я надеюсь, что мы сейчас, когда зайдем за остров, мы уже откроем полные паруса и на нормальном, красивом ветру пойдем уже по нашему направлению в Панаму. Сейчас Ямайку. У нас ветер 24,25. мы сейчас дойдем вот сюда до глубины, где-то вот 168. Сюда. И там повернем сюда, и уже у нас будут полноценно паруса работать. Вот у нас прошла первая ночь. Обычно в первый день, как обычно, снимать ничего не хочется. Потому что нас так достаточно сильно болтает. Большие волны сбоку. То есть у нас сейчас боковая качка, которая самая противная. Лодку болтает достаточно сильно. Ну, а так как мы намеренно выходим тогда, когда у нас по прогнозу желтенькая, идем мы на третьих рифах потому что дует у нас достаточно много на вторых рифах сюжетно, но мы на самом деле нормально расходимся. Вот. Он. Ну что, у нас такой вот ужин, Саша приготовил. Это то, что готовится быстро и не требует огромных усилий, потому что сейчас болтает достаточно сильно. Ну что? Да? Можно есть? Нужно есть. Рыба погрызла воблер и свалила себе домой. В общем... очередной день, это уже третий день. там до цели осталось... Угол к ветру 75, то есть мы идем немножечко острее. По прогнозу, угол должен быть уже был 110, но почему-то он сполз и прогноз погоды немножко не соответствует. Сегодня на утро погода должна была быть уже хорошая, солнышко. Мы имеем вот такое вот. Как я вам говорил, у нас погода поменялась. Опять стало солнечно, но дует еще так же хорошо. У нас уже был утренний кофе. Вот мы сейчас сделаем... Заброс на рыбу, может быть что-то поймается вкусное. Уже очень хочется съесть эту тварь. Ну и э, вот у меня последняя запись была 50 минут назад. Я записал в э, бортовой журнал наше положение. Вообще, на самом деле, э, бортовой журнал, несмотря на то, что бы вам рассказывали великие специалисты в яхтинге, это совершенно необязательная штука для яхтмена. Очень часто путают коммерческие использования и pleasure craft. Я не знаю, как в коммерческих. Но я сомневаюсь, что кто-то туда записывает постоянно что-либо. Но это мои догадки. Я знаю точно, что бортовой журнал для recreational crafts, то есть для яхт и моторных яхт, Совершенно необязательная штука, и она у вас может быть, может не быть, исключительно по вашему усмотрению. Никаким официальным документом это не является. Единственное, что могут попросить его у вас, если вы пришли, сделали аварийный заход куда-нибудь, там на хива -Оа, ну, просто как подтверждение того, что вы действительно оттуда пришли, вы покажете, не... а, ну, окей, хорошо. То есть э, никакой ничего и... Никакой особой важности в э, бортовом журнале нет. И вообще это как бы, что значит бортовой журнал? Это логбук. еще и дождь гадкий пошел. Что-то он делает вообще непонятное. Мелко. А? А? То есть он развернулся, получается, на О. порт сайт и сейчас едет параллельным курсом. Ну да, да, да. Сатилла, да, сатилла, да, сатилла. Да. This is Moshu sailing boat. Do you read me? Over. Nice gear, Sartila. So, I see you have made the work side turn. Uh, so, what is your intention? Or oh, We, we, are, we are, are making the drill, drill, drill. only Williamson turn. No, We will uh, go around and we will back for the previous course later. Course later. We are still very far away from here. Okay then, thank you so much and uh, have a good day. Thank you. Bye bye. Но мы все равно типа слишком далеко, ну так покатаемся по кругу. Странные люди. Давай, внимай эту тварь. Поездьте. Похоже, там все-таки все... Нам нельзя ее потерять. Вот Нет! Есть! Тут просто пин, который пришел к нам сюда, но он ударился о палубу, когда заходил. Головой. Бери его в руку, поднимай. Будем понимать. Сейчас я сделаю.. Будем ли мы отправлять его заново? Конечно же нет. Это у нас будет с шими. Наловил? Наловил. <laughs> Думаешь, он достаточно свежий? Достаточно. Нужен уксус, что вот оно севичи, сашими, ананас, васаби. Что еще надо? Пиво. Соло-соло с водку, ман. Вот эта рыба сюда намакается. Интересно, она достаточно свежая получается? Боюсь, что да. Боюсь, что тоже да уже без пива есть вот эту вкусную рыбу. Приятного аппетита. Так, а теперь севиче. севиче. О, севиче. Мы едем в Центральную Америку, там будут нам подавать севиче, я на это искренне надеюсь. Тут на наш глядя Дина решила доесть орешки. А что ты читаешь? Я поехал на макруисинг Эрик Баухаус. Я его, между прочим, знаю, но не Эрика, а его папу. Это Я у него эту книжку и купил. Такой немец, похож, такой с седой бородой, похож на звастелина колец, как его звали? Волшебника. Мерлина. Мерлина. Что ты пытаешься изучать там? хочу знать, где ракушки. Понятно. Что, орешки грызёшь на закате? Да. Или приныкиваешь, как белка? На щеке такая. Набиваю. У нас очередное утро четвертого дня нам до цели осталось 153 мили идем прямиком на панаму нашим курсом э -э ночью был ветер там до 25 и мы шли зарифованы а сейчас мы полностью разрифуемся Это у нас мейншит э -э, управляет Вот видите, да, то есть у нас сейчас бум едет в сторону Так, у нас передний парус Сейчас мы его чуть поднабьем на острый курс, потому что мы будем против ветра идти. Все, а есть. есть отлично. Все, я забрал автопилот, поехал против ветра. Вот как бум начнет улетать, можно будет сразу поднимать. Вот там видно, вот венг под углом идет. Ну все. А на... Ложимся на курс. Ну и сейчас надо этот самый подпить. А Откры... она... Открыть. Ну... А, хэт. Давай, погнали. Да. Это у нас Джим фурлер да. Еще, ага. Да, есть. Ну все, наша скорость 7 Все отлично, мы на курсе. Ага. Наша скорость 7. Ну и собираем все веревки. Тучи растворились. Были эти тучи прямо у нас на перспективе ближайшей с дождиком. Но нет, повезло. Вот она. Ну может сейчас немножечко еще подморосит как-то. У нас вот он! Утренний кофе наконец. Сладенький, обожаю. Туча прошла, сейчас немножечко поддует еще. Сугарбан. Нам приходит сугарбан. Сейчас мы посмотрим, чего он стоит. Сугарбун. сейчас завтрак. Яичница с беконом и помидорами. Каудин и булочка. Ну что, приятного? Приятного. Ну что ж, вот мы и включили двигатель, потому что по прогнозу погоды у нас ветер должен был заканчиваться. А Одно, я вам сейчас покажу. Видите, вот этот вот крестик, это здесь у нас сейчас. Ну, он пишет, что там 16, но я так понимаю, что это немножечко он скисает, потому что... Если идти дальше, он уменьшается, уменьшается, уменьшается, и вот увидите все, что дальше идет. Здесь вообще нету ветра, может быть будет небольшой дождик, а мы идем вот сюда до где 25 нарисовано это Панама э, со стороны Атлантического океана Колон. Короче, ветра у нас больше не будет, и мы дойдем так на моторе, нам осталось еще там 120 миль. И мы на месте э -э тема экологии после ролика на доминиканской республике была достаточно резонансной поэтому даже у нас внутри у нас внутри коллектива произошел разлом раскольников короче есть версия о том что внутри банки есть э -э слой и нам показали один из подписчиков. Спасибо огромное, потому что реально ролик был прикольный. Я для себя, когда увидел, прямо прозрел. Но, внимание, была растоплена в кислоте банка из-под кока-колы. Но это не совсем корректный пример, потому что кока cola содержит в себе ортофосфорную кислоту, которая в большой концентрации разъедает все оксиды металлов. То есть мы ортофосфорной кислотой моем лодку. А так как ее большое количество содержится в э, Кока-Коле, то, естественно, банка будет разъедена. Ну, соответственно, любая коррозия, которая происходит там с алюминием, она нифига полезного для человека в себе не несет. Но в пиве совсем другая история. Может быть лак, может быть ламинат, может быть ничего этого нету. И вот мы с Сашей поспорили. Вот Александр говорит... Итак, ничего там нету да, Итак, мое мнение, конкретно в пиве Учитывая, что там нет артопосфорной кислоты Мое мнение Нет никакого смысла вставлять туда некий ламинирующий слой Пластика там, или чего-то подобного Это удорожает производство Удорожает себестоимость банки Пиво это продукт масс-маркета И там за себестоимость за каждый цент идет мощнейшая борьба Мое мнение Внутри пивного, именно пивной банки Это важно Внутри пивной банки нет ничего Только алюминиевый слой Никакого там нет ламината или какого-то пластика, который бы не разлагался в океане, там нет. И мы сейчас поспорили на двадцатку. А я решил быть оппозиционной какашкой. И я говорю, да нифига. И э, у нас идет цена вопроса. 20-20 американских долларов на кону. Если я проигрываю, то я отдаю. Если Саша проигрывает, я заработал двадцатку. Но, ну, соответственно, он я проиграл. Думаю, я думаю, что шансов заработать у тебя особых нет. Но у нас есть два снаряда. Очень, очень хочется в это верить. Итак. У нас есть два тестовых экземпляра. Как мы решили провести э, тест? Разрушители Для начала... мифов. Для начала мы должны всербать Redstone. Для Сначала нужно уничтожить содержимое. Да. Потом нам нужно будет баночку разрезать. Это легко, она ломается легко. После этого э, мы ее просушим. После этого мы возьмем зажигалку и начнем сжечь люмень. Если люмень начнет скукоживаться, значит у него есть ламинирующий слой. Если скукоживание не произойдет... То я заработал двадцатку. Надеюсь, у нас кожится хотя бы алюминий. У нас есть для этого подходящая зажигалка, горелка. У нас есть это, правильная, которая турбо. Да, турбо. У меня есть у меня есть джет для спайки канатов. Мы можем вообще жестко нагреть. Я боюсь, что мы тогда просто расплавим элементы. отлично. Ты очень поэчка играешь. Нет, я хочу посмотреть, как оно будет. Как оно будет Я за правду. Окей, погнали. За правду. Смотрите, как он хочет заработать 20 баксов. Давай, жги. Ну, Мне кажется, вот деньги странная субстанция. А они бывают очень разные. Например, вот так выглядит 20 долларов. Сейчас давай, посмотрим... только сейчас решим, у кого чьи. не остаются. Да, по 20 долларов, но вот 20-ка выглядит в данном случае вот так. Принципе, дорогая банка пива. Давай. Да, банка давай, давай, дорогая. Давай, давай. Берем зажирялку, да, пробуем. Мне времени объяснять. Она просто не горит. Еще как горит? Не горит. Урубцы ну, плавят. Ай, блин, горячая. Пробуй сам. Сука. Чтобы я это сам. выглядит. Чтобы я не выглядел человеком, который симитировался что-то. Пробуй сам. Ты имитируешь фольгу. Ты можешь пальцем потрогать и понять, что она там вжется нормально. Вот, кстати, прогорела. Тихо. но это она была горелая. Блять. Есть подозрение, что 20 долларов уходит ко мне Только делай паузу от зажигалки, а то она сгорит А я никуда не тороплюсь А, не трогай, не трогай, горячий Ай, бля да. Ну, вас же дети смотрят Слушай, ну, Филфри. Нет, я ее жгу. Жги. Мне уже результат Это понятен. Вы во всем виноваты. Вы во всем виноваты. Я хотел как лучше, а оказалось все-таки я был изначально прав, а он выиграл день. 20 баксов жду в донатах. Вы же, друзья, вы же теперь поняли, да, что никакого здесь пластика нету. Это чистый, обычный алюминий, даже без ламината, даже без лака, даже без ничего. Ну, я не знаю, что сказать, но 20 баксов я только что просрал феерично. Нечему радоваться! И иди со своими деньгами теперь отдыхай, как получится. Я надеюсь, что да. А у нас уже довольно близко... Земля! земля! 100 миль ты еще не видишь. Это фейк земля. Да, это еще пока это фейк будет салат с мясом. Почему мы не ели? Вот, четвертый день, блин, мы мясо. Почему бы а не, не ели мясо? Я, я бы его съел просто, полоса. я не знаю. Пирожки я не выкинули, которые мы пекли. Камон, ну, мы, мы уже кипели. сколько съесть. Первый день вы должны были съесть пирожки. Ну так мы же на четверых брали. Проблема э, первых дней в переходах в том, что, чтобы ты не ешь, ты обычно сразу выблевываешь. Вот тогда вообще могли бы все съесть. Могли бы все съесть, но жалко было. Выковыриваешь оттуда куски. Да. Прямо мощь. Класс. Блин, вкусно. можно украсть какой-то кусочек? Пожалуйста. Какой? Какой он Это большой. Вот такой хочу. Не на... не а я туда не хочу лезть пальцами. Вот-вот-вот. А, ну да, <связывая> Больше не трогай, я доем <связывая> Это, между прочим, мясо, которое было сделано заранее Кипец, вкусно М -м -м -м -м. Куда ты достаешь? <связывая> Прямо вот. с луччок. А, не нужно перемешивать с салатом, а нужно просто положить стрелку тарелку порезать. Да, да. Саня, а, салат. А у будет без мяса. мяса. Я даже туда приезжаю. Ой-е. И хлеб. И салат с майонезом. Да. Класс. И мясо. И, и пиво. Майонез. И мясо, и пиво. Приедет вот все пьете, вкусно. Нет, автопилот. Мы, Мы не пальцем трогаем. не трогаем. Да. А вот, кстати, несколько слов по поводу safety first или безопасности на лодке. У нас все безопасно здесь. Это переход. Пьет у нас только Дина. Я Саша, потому что у Саши сейчас вахта. А я буду пить, когда у меня вахта начнется. Я буду делать так. Что, вкусненько, да? Просто у нас ветер, как обычно, начинает стухать. Скоро... Мы, выключ... мы выключили мотор, потому что ветер все-таки чуть поднялся, а сейчас он опять начал стухать, и есть шанс, что мы скоро будем опять заводиться. Ну и ладно. Море совсем тихое стало. Ну вот, друзья, мы и стали в Линтон-Бэй-Марина. Вот у нас есть гостевой пирс, к которому, попрошу заметить, стоит и работает кондиционер, что очень немаловажно, если ты стоишь в Марине, и климат достаточно жаркий, а здесь в Панаме климат действительно жаркий. А, это гостевой пирс. Сейчас мы пойдем оформляться, потому что нам нужно будет э, оформить карантин в Панаме, двухнедельный карантин, но насколько мне сказал управляющий Мариной, что в этих двух двухнедельных во время этого двухнедельного карантина можно будет ходить здесь по марине по пирсу и в принципе будет все в порядке так вот еще раз мы стоим в линтон бэй а как здесь устроена марина я вам расскажу в отдельном видео заходили мы вот там где идет якоринг между двух островов заходили здесь глубина порядка 15 метров в общем мы уже здесь, поздравляем нас с отличным переходом. А с вас, друзья, обязательно подписка, лайк, проверка, коммент. И, ну и дежурный коммент обязательно. А если есть вопросы, с радостью вам на них отвечу. До скорой встречи уже через несколько дней. Пока!